Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Милкон, меня зовут Никита. И мы продолжаем играть в игрушечку под названием Fall Play. Я вот что сейчас посмотрел. Э -э, вчера мы один акт прошли. Это оказывается... Сколько? Пять спектаклей. В последнем два акта, и в остальных по пять. Представляешь? Ну, давай посмотрим, что дальше. Э -э, в прошлый раз, э -э, получается, побежали за каким-то... Бароном герцогом, кто он там, а, он на нас бандитов натравливал, а потом его демону украли. И шарахаемся мы по какой-то пустыне. А, Что-то, что тихо, сир. А, ага. Короче, нам нужно найти этого человека. Идем сюда, во. Блин, это демоны или кто это? Что это Что быстро спокойно да? я забыл как играть все не ну это как бы все шарики летают по тебе то да не ну это что? это как-то несерьезно три врага на меня я в конце с какой толпой дрался я не пойму если это демоны не ну глаза видишь у них неадекватные какие-то Всё, собственно а, -а, а там опять пацаны не повезло ты видел и не но ну это вы как-то несерьезно где ваш друг босс который просто части так и вообще по сюжету знаешь вот, читаем он вас не понимаем а, как говорится если спектакль хороший, то его и без звука будет понятно То, что происходит в нем. Как язык тела Тихонько Это как-то несерьезно, ребята, дирекшн весь вот Эти пацанчики вообще-то бесполезны. На Вообще прям бесполезные, правда А ты кто, собственно? Переиграл чуть-чуть. Генерал, -чуть, приказ. Идемте, сир, мы должны диксайд барекса, мистер скамбрик. Спросите генерала. Задать генералу несколько вопросов. Денджер, подожди, там патроны есть. Да? Да, что нормально патроны взять. Подожди, я хочу набрать ульту. Как она, она убирает? А вон, смотри. Кстати, вон ульта набирается. А, набралась ульта. Не, ну надо такую толпу, ничем писанок. Сотри, лежит и притворяется мертвым, и ему вообще нормально. Вот а, ладья, пацан, да? смотри. По, по нему ходишь? ему За Смотри, смотри, смотри, там стоят в, в сторонке без палева Кстати тут какие-то задания У нас множители очков накапливается да? Не, ну тут как бы простенько сейчас вообще прям что ебать ты беспалевный сколько валялся еще один Дай, давай с пушки ебанем ой ну это все это я что происходит что происходит какие дьяваны откуда зачем почему какие генералы что с кем мы воюем где сюжет побольше это сюжета если будет перенасыщение экшеном, то... Ну что? Давай. Опачки. Хе-хе! пушку залетел бы, было бы прикольно. А ты что здесь? Подожди вы, чё? чё происходит? С кем воюем? Не, понятно, что мы воюем как бы с демонами. И так далее. И Ух, откуда же? Давай вот так, я разнообразию запкидаюсь, очень нравится. Ага. Все. Получить три першие сцены там было написано. Задание. А как посмотреть задание? Во! Бросить трех противников в uh, breakable props. Получить два Ace Returns и. Получить три безупречные сцены. Ааа, на заставу напали демоны. А где, куда мы утащили нашего этого барона? Герцога. Короля, кто там, султан. О, блин, ящики ломают. Подожди, а как если... Подожди, туда я скину, взорвётся. Еее, а, во, задание, их надо в ящики кидать. Так я ж откуда знал-то. Подожди, давай я кину, мне. Ну. Нету ч? Хорошо. Не, надо вот в эти ящики, да, кидать? Подожди, иди сюда. Братан. Все, Да блять, и вс. Ну, их же в эти ящики надо кидать, правильно? Или я уже выполнил за Выполнил, вс, Тихо. Блять, я не выползаю здесь поля. Дайте каких-нибудь других демонов, сильных, эти, какие-то бесполезные. Одни лысые, другие волосатые. Всё. В этом их разница. Те хотя бы одни дрались, другие ножиком кидались, и у них был здоровый чувак. К Инсайт. инсайд. Быстрее внутрь. Вы чё, Hello. генераль? Генераль, я пришел с миром. Ah. Э, генерал, э, короче, мое почтение. Мы на пару вопросов Hello. хотим вам задать. Э, Слишком поздно для этого горит Что вы делаете? что вы нашли здесь а, Почему так боитесь Огонь! Дурак что ли? Дураки, блин! Не, ну вы дурочки, точно. Вот эти сейчас стрелять и будут а почему у них глаза только белые? Бандитов, нравится тоже белые? белые? Я пули могу отбивать? Могу! <смех> это как вы это, звездный воинов, могу пульки отбивать. <смех> <смех> Опа, это серьезный противник. Но! Дает отпуск! кто стреляет где блин я иногда не могу понять в какой плоскости не пытаются меня атаковать да ебать да серьезно а ебать же дай наху силам мужества короче хочу попробовать Что это дает это просто множитель комбо больше дает. Да? Ну, по всей видимости, да. А, блин, надо в толпе это разорвать. Не мешай. Да, хорош. Что застало ты с твоими великими? Да? Какая-то британская колония или что, понятно? посвятить меня в истории ты, блять, да-да-да, все хорошо, хорошо. А почему всего три ряда зрителей? Я не понял. У нас такой малобюджетный зал на большую публику не рассчитан. Обратите внимание, зрители одни те же не меняются. Надо на зритель, подожди. Да, <свят> <ты>. Ой. <свят> Ничего, ну, блядь. он прям в них фули отбивает, получается. Рутой. <свят> подожди, я ж хотел в ящик. Вот стою, по этой женщине, в на юбке. Вон, блядь, блять реально, смотри, зрители-то не меняются, мы бежим по, по, по сцене, блядь. Зрители-то вместе с нами, ну, они не остаются на месте, получается. бак, -бак Кто только Бакра? по сир бакразир, сир о, ч то с Все вызываем мумии, сейчас будет мумии фараоны, да? Да я не понял, я же помочь пришел, вам что надо, вы что такие дурачки-то, ёпта? Я же что, я барон, да, барон до да? И что я? А вы еще не знаете кто это такой ну что, что, что проблема? Вот смотрю королева. А там, кстати, что-то эй -э, э -э -э, вообще прочь. Теперь. Я тут думал, что серия у нас интерактивная, как бы это ну, не интерактивная, а сцена на колесе какая-то, знаешь. Как короче пиковая дорожка, она катается. ах ты сучандра а? Она, короче, катается, поэтому так по ней передвигаемся. А, по зрителям-то судя, смотри, зрители-то ездят вместе с нами, что ли, получается куда-то. Да, шти, мы с ними, воюют. А, кстати, Лука-то опять готова. А, там пишут что-то, смотри, ран, ран, ран. Get out, ран, ран, ран. Вон, смотри, мумию размотали, видишь, вот. Ну, на заднем плане тоже что-то интересное. Пополз, блядь, да пополз, блять, ты еще не отыгрался, ни сен. Там сколько можно, вы чуть, -чуть ли нужно какое-нибудь усиление. Да, хорошо. Да, ебать, ты, ты, ты, ты что делаешь? Вот иногда я не могу видеть, когда они там стреляют. <му> <прямо>. Блять. <му> вот как, я его вот сейчас не видел. Мне надо одновременно и рядом смотреть и по сторонам, блядь, я так не умею. Бля, они иногда так ста. Сычка. Да вот, блядь, вот как попасть там в плоскость. Вс. Конец. Три перфик сцены. Надо получить еще хорошую сцену. О, пила! Стри, там была пила. Генераль! Ебас, базукой. Оставайтесь на месте. А, обещайте что-то мне. А, Какая-то причина. Нет. Ебать, генерал-босс. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Батерь, <с Carbon> реактивная тяга. Куда? Куда? Куда ты собрался, генерал? Да, хорош! Ой, блядь! Проебался, да. Да. блять, Поймали в лоб, блядь. Не, ну, блядь, это нечестно. Вас много, я один. Да ебавла бешня, блять, подлетает. Можно отбить этот снаряд? Их Да опять зовут под ногу боссы нечестные. Ой, тихо. Пацаны за меня, блядь, попало. Да, блядь, заебали. Не, ну это, да, это, да, тихо, будки, да. И их тоже задевает динамитом и его патронами А друг друга обычными патронами задевает, пожалуйста. Блять! А, жизни-то у него не так много, так давай, я сосредоточусь. Вам же не позвал еще посмотреть. Блин, серьезно. Это нечестно. Блин, я паре... Блять! Блять! Отсюда меня пацан прикрыл еба коблю все тихо тихо не ну генераль я так то при пришел помочь король ждет э, для вас Инди сити и в конце после перед ним. я знаю что ждет в городе кейн и это не король good cap cap это чашка хорошая чашка короче погнали надо какой-то город все не, ну это бонусный уровень, знаешь, в этих, как в, в играх на Сегу было популярно делать такие бонусные уровни всякие Я вот помню володине, если ты находишь голову Абу Ну там типа бонус... голову Абу, блядь, прозвучало, короче Короче, бонус в виде головы Абу То там ты, получается, можешь... попадаешь на уровень, где за Абу там надо продержаться, типа, на уровне А, подожди, меня попали еще, что Четыре звезды, растем, Зачем уровней надо получить? Новая страница открута. Новые муфанло. Ааа, блять, одно задание опять не выполнил. так. На сегодня что-то как-то попроще, да? А, вон новое движение. Перри, потом треугольник. О -о -о. Ну, нормально. Так, что у нас следующая часть, части надо? А, взять из мами лейдерс ласт короче победить кого-то последним эскайп за том трапун за короче сбежать откуда то за 60 секунд и получить 75 кома. Yep, да. мощно ладно а у нас кстати он наверху смотри что-то 4 пишется а это что это плюшки Раз, два, три, четыре, а Так, три Раз, два, три, четыре, пятнадцать Шестнадцать, семнадцать Семнадцать Это... Блин, я думал за каждый акт Типа, по походу нет За какие-то действия, да? Стейчин за ростом в кастом Ну да, да какие-то типа Что-то типа ачивок, которые будут давать Какие-то приколюхи Ну что ж, ладно, давайте на этом закончим Продолжим в следующей серии Надо спектакль-то до конца добить Узнать, что... Э, получается, мы побежали какого-то хрена за этим герцогом Он наслал на нас бандитов Потом его украли демоны э, Мы, значит, пошли за демонами э, Там форт Там форки говорят, мы вам не верим Давайте драться, мы подрались И генерал говорит, идите в город В городе король То есть это все-таки, походу, король какой-то, а не барон, не герцог Мы барон, дэш-форт дэш, форт. дэш форт. Эх, ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.